Все мы уже очень сильно привязались к интернету. И наша жизнь в буквальном смысле зависит от него. Мы просто не представляем жизни без него. А также мы любим скачивать разные программы, приложения, книги и все в таком духе. И мы хотим это получать, конечно же, абсолютно бесплатно. Вот такой мой русский менталитет. И бывает часто так, что мы поцепляем различные вирусы. Возможно, ты что-то скачал или зашел куда не следует, а теперь ты, конечно, хочешь избавиться от вирусов, верно? Привет! Меня зовут Артур Рус, и в этом видео я расскажу, как избавиться и удалить любой вирус, будь он на вашем компьютере, браузере или где угодно, и абсолютно бесплатно. А также я научу тебя предотвращать проникновение вируса в следующий раз и покажу программу, через которую ты сможешь посмотреть все, что установлено на твоем компьютере. Итак, избавиться от любых вирусов нам поможет программа UnhackVid. Она действует абсолютно бесплатно полгода, потом просто удаляйте ее и устанавливайте заново. Когда вы ее установите, то автоматически запустится проверка. У меня же уже эта автоматическая проверка была, поэтому я нажимаю проверить, чтобы вам показать интерфейс. Нажимаем онлайн проверка антивирусами. Так вот наша система протестирована, смотрите тут видите 7 пунктов, ну даже 8, Но ну, 8 это финиш уже. То есть 7 пунктов по которым анализирует а, данная программа ну все вирусы. Значит первое это процессы просто у меня так как нету вирусов никаких то он сразу уже на конечный пункт перешел. А у вас сначала будут процессы потом автозапускаемые программы и значит смотрите когда у вас будут какие-то программы а, в которых есть вирус или какие-то недоброжелатели да, то они будут выделяться либо красным значком либо с вопросом и вы их удаляете. Для этого нужно нажать кнопку Вылечить и потом нажимайте Лечить. После всех процессов, когда все удалите, он предложит вам перезагрузить компьютер. Сделайте это, перезагрузите компьютер обязательно. Данная программа протестирует и найдет любые вирусы, поверьте мне. Какие-то вирусы, которые у вас есть в браузере или на компьютере, она выявляет абсолютно все. После того как вы удалите все вирусы и компьютер перезагрузится, то вам нужно будет посмотреть в компьютере, какие вредоносные программы остались. Для этого есть программа Euro Installer, ссылка на обе программы будет в описании под этим видео. С помощью данной программы вы увидите весь софт установленный на вашем компьютере. Внимательно посмотрите каждую программу, и если вы не знаете, что это за программа, то лучше ее удалить. Но смотрите аккуратно. Не удалите нечаянно драйвера компьютера. Чтобы не путаться, программа будет выделять, какие программы установлены недавно, а какие давно. Но если вдруг по каким-либо причинам для вас непонятно, давно ли эта программа была установлена или нет, то слева вы сможете увидеть дату, когда была установлена та или иная программа. Нажимайте на программу и слева смотрите дату. Когда вы хотите удалить какую-либо из программ, что нужно делать? Вы нажимаете на объект, нажимаете унистал и тут выбираете не обычное удаление, а супер удаление и нажимаете кнопочку далее. То есть он удаляет полностью программу и все ее следы. Дальше мы заходим в программу Cleaner и чистим все здесь. Нажимаем на кнопку анализ и потом когда он проанализирует нажимаем на кнопку очистка. После этого переходим в реестр, нажимаем поиск проблем и когда он их найдет, нажимаем исправить все проблемы. Следующая программа ID Cleaner позволит нам до конца выявить все оставшиеся недуги и вирусы. Нажимаем сканировать она сканирует и после того как она просканирует, нажимаем на кнопочку очистка и удаляем все оставшиеся. Все теперь мы удалили все вирусы. Наш компьютер абсолютно чистый. Также вы сможете через программу Юр Унисталлер посмотреть все программы которые у вас устанавливаются. И теперь я вам еще обещал программу которая поможет предотвратить появление новых вирусов. Эта программа. AdGuard, AdGuar. не знаю как она правильно читается. В общем вы ее устанавливаете, принимаете лицензионное соглашение, устанавливаете ее в стандартную папку. Советую выключать вот эти вот галочки чтобы у вас не было лишнего ничего. Нажимаете кнопочку далее. Также эта программа блокирует не только антивирусы, но и лишнюю рекламу в интернете защищает от онлайн угроз и ускоряет работу интернета. Вот и все друзья наша программа установилась нажимаем кнопочку готово программа сама автоматически запускается. Смотрите данная программа будет бесплатна для вас насколько я помню две недели. Есть вариант как ей пользоваться абсолютно всегда бесплатно. Для этого заходим в магазин Google Chrome расширений и набираем Adblock Pro. И устанавливаем эту программу абсолютно бесплатно и пользуемся. Друзья, данный метод вам поможет удалить с компьютера любые вирусы. Если данное видео тебе понравилось, то ставь лайк и поделись этим видео с друзьями, как в YouTube, так и в других соцсетях. Напоминаю, с тобой был Артур Роуз. На своем канале я рассказываю про лайфхаки, про заработок, про бизнес, о соцсетях, таких как Instagram, ВКонтакте и других, как в них раскрутиться. А также делаю обзоры на полезные сервисы и программы. Обязательно подписывайся на мой канал чтобы всегда быть в курсе и ничего не пропустить, а также принимая активное участие в жизни канала, оставляя комментарии под этим видео. Если у вас есть какие-либо вопросы, то задавайте их также в комментариях. На этом я с вами прощаюсь, до встречи в следующем видео выпуске, пока.